И все приветствуюми, которые были, И сегодня я в прошлом видео, то есть, то есть командным блоком обещал сделать, то есть, э, с ним снимать это какое-то видео с этим деревенем, то есть вот этими домами и Да, ребята, я сейчас переоденусь, потому что у меня как бы мэр э, разрешил мне. Работать, то есть у меня такая работа, то есть вся деревня Да, вот такая работа у меня и сейчас, но если один минут я, я не буду спать по ночам, потому что я как бы учитель, я буду защищать свою деревню, Появился э, первую первую построил первый дом вот да, это первый дом <соспорядка> ты без мамы а а а а а а а а а а а а а Так, Каково быть самым, э, охотным, Да, мне дали несколько предметов, которые э, меня защитят. Это железный блок и цикла. Да. Я могу вспомнить колему, вставили. Молчать за. И как вы видите, они защищают телеза тоже, как я. Да, они тоже не спят чем Если у меня был, было бы железный слиток, ты можно было бы его вылечить да да можно можно хм. киньте то да, я тебя тогда как быстрее вылечим Давай. не ломать пакун он нам нужен для вида хотя маленький но пофиг. Что то что-то улучшу потом так ну пока я защищаю мою деревню Давай я, я вам быстренько покажу обзор на мою, как бы сказать, город. Почти город. Ну, а он как бы. Это мой батутик. Конечно, не мой, это и, конечно, дай. Да, это я построю. У меня две работы. Стро строительство и как бы защита. Угу. Давай, давай, давай. Так, туда поставить, чтобы он не упала. Надо на... на будет. можно. Так. Это это похоже на фильхинг. О! Э-э-э! так блин, не сомпорт но хотя вовремя пришел они чуть ага. самого себя не убили ага. так это палатка ага. я вам обещал ага. там да? Это, ага. эй, зайди, ну че ага. вы еще рано должны засыпаться и ага. работать ага. пизди, виллафер, блин а ты картограф ты Так, это наш магазин. О, маг. Ты. Никто не зашел что ли? Э, куда ты? Куда ты тут? А! А! а э, так, это наш магазин. Кто сюда не зашел Дасти, мордасти. Так. Ну, это был Попек у кого-то. А, тогда не буду заходить, там был проборник, и он, наверное, заблудился и хочет чтобы... и... и... я не заметил. Так. Так. я один работаю выходите О, окошко мазать садик на печеньку соли. Соли. хотя это не печенька, а пшеница э, братишка еще пшеницы Что ты стоишь еще этих мобов, что они никуда не дошли так, он там вот стоит дом мэра че, я, че я с вами разберусь блин? Так, это на, мой перкурия, как он вс. Это дом жителей. А это дом Мэллоу, это обычая написала. Всем привет. Я не защищаю, как вы сказали. Мм. Галям сам справляется из меня. Стрелы удара, они умирают. Галим, блин, ты че стоишь? Стоит надо. Ох. Так, это тоже сюда поставим, чтобы когда они выпавали, то есть когда я, их вещи выпадают, то они мне не мешали. О, что? Ли? Так, Гален, ты ты, ты, ты, ты, блин, Надо. Уходи отсюда. Так, где там... Так, ребята, давайте сходим куда. Сходим куда. Да, вот этот... О, маленький домчик. Я об этом даже не замечал. Это как бы моя ловушка Сюда не заходите. А, да, блин. А. Так. Домик вот такой обычный, чтобы жителям прятаться. Так. Уф, так. Так, давайте еще что-то построим. Хм, не пришла идея. Ой, для этого нам не нужны мобы нам нужны несколько молв конечно сначала догонять а так так так да так так так так так так так так так так так так так ну, Что я рассказываю? У меня же нету подписчиков. У меня всего лишь 59. Ой. Это я, блин, заколебал. Туда иди. Давай, прыгай, вот. Пожалуйста. Ты мне не нужен. Не понял. Ах ты на меня, да? Эээ, факю. Фак ю. Фак где ты? Ты там поехали. Так. Фак. Ууу, повезло. Так, а что быть такими защитниками слабым? Я позорюсь. Подписчиками. Хотя у меня 0 подписчиков. Почти. Блин. Вы что делаете? Здесь? Блин. Кто с тобой говорить? Вы а! Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. только Блин я не только одна я и там, защитник я не только защитник, но еще и спасаю их это нормально? у меня а, ну как я мог узнать, что такая ситуация будет, что три аж три голема туда туда ловушку попадут еще один какашка какашка уже Душу. О, я должен убить. Догнать их. Беги, жители, я тебя спасу. А. Не, не, не, не важно. А, там? Я померить-то хочу. Нати уже. О, понимаю, Бежать. Сюда иди. Так, ребята, это последний мод, и я заканчиваю видос. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Но если вы хотите еще одно как бы видео с этим деревнем, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и тогда я узнаю. И, ну, не забудьте оставить комментарий. Хочу деревню, да, напишите хэштег Хочу деревню. Да, и тогда я вам пойму, что вы э, реально нравится в этой деревне. Но видео подходит к концу. Ставьте лайки и всем пока.